друзья всем привет мы завершили очередной объект это город тюмень двухкомнатная квартира общей площади 67 квадратных метров работы выполнялись по дизайн-проекту который разрабатывала наша компания видео обзор данного объекта сейчас мы находимся в кухне В кухне у нас сделаны такие работы как Потолки из гипсокартона, сопряженные с натяжными потолками и с подсветкой. Выполнена в зоне фартука венецианская декоративная штукатурка под натуральный камень. Дальше мы присоединили в зоне кухни балкон к помещению кухни. Здесь, в этом участке у нас собрана фальш-стена из гипсокартона, в которой у нас скрыт стояк горячего водоснабжения, который подводится к батареям. Вот в этом участке у нас Спрятана батарея за вот такими декоративными решетками, которые выполнены а, в цвет фасадов этой кухни. Дальше у нас небольшая барная стоечка, и мы попадаем в теплую зону. Здесь у нас утепленный полностью балкон. Также утеплен парапет, и на парапете у нас заложен теплый пол. Для того, чтобы весь вот этот парапет служил одной большой батареей. В этой зоне у нас по проекту декоративные решетки. На балконе у нас выполнено трековое освещение на гипсокартоновом потолке. В этом помещении, как и во всех других помещениях, мы сделали открывание дверей внутрь помещения. Заказчики изначально настаивали на том, чтобы двери по проекту открывались в коридор. Но при такой конфигурации дверь всегда была бы открыта. Внутрь коридора на эту стену, что визуально портило бы внешний вид интерьера, это раз, а второе, это как минимум небезопасно, когда у вас есть маленькие дети, когда дверь открываются внутрь коридора. Дальше по вот этому участку у нас здесь будет стоять диван и вот в этом месте у нас будет стоять большой обеденный стол, в точности как по дизайну проекта. Потолок у нас выполнен, как я уже сказал, из гипсокартона в сопряжении с натяжным потолком, то есть по периметру помещения у нас гипсокартоновая короба в центре натяжной. Вот здесь у нас по периметру а, непрерывным контуром прошел вот такой широкий вот этот молдинг. Выглядит на самом деле очень круто, учитывая, что есть множество углов, которые запилены под 45 градусов, углы внешние сделаны достаточно аккуратно. Сейчас мы находимся в коридоре этой квартиры что мы здесь сделали мы переделали полностью электрику сделали в этом участке входной группы напольное покрытие керамогранит вывели его в плоскость с полом кварц винил то есть тут разница была по перепаду высот это все подливалось на стенах нанесена декоративная штукатурка впоследствии здесь будет меняться вот эта накладка она будет у нас как по проекту светлая Значит, здесь в перспективе планируется видеодомофон, поставлены проходные переключатели, которые отвечают за освещение, которое у нас есть в этом помещении. Это трековое освещение. Плюс ко всему у нас здесь в натяжном потолке световые линии на профиле Flexy. В этом участке у нас собран короб из гипсокартона. А здесь будет встроенный шкаф, как по проекту. В зону шкафа, как обычно, мы вынесли три щита, снизу у нас щит, к которому подключено телевидение и интернет. Сверху у нас один щит отвечает за светодиодное освещение в этой квартире, и второй щит у нас отвечает за всю электрику на этом объекте. Все в доступе, чтобы не было проблем в перспективе, когда будет эксплуатироваться уже непосредственно эта квартира. Коридор изначально от застройщика в этой квартире был абсолютно другой, то есть у нас здесь не было никакого входа, здесь была стена глухая, и эта глухая стена шла до этого участка и уходила углублением вот в этот участок. Вот здесь, где я стою, был расположен вход в спальную комнату, а вот с этой стороны был расположен вход в зону кухни. Вот, и получается, что у нас вот здесь примерно полтора квадрата жилой площади, они куда-то пропадали, то есть они были абсолютно нефункциональны. Что мы здесь сделали? Мы выстроили вот эту стенку до ванны вровень, чтобы у нас все двери стояли. Это раз. Во-вторых, когда мы снесли вот эту стенку, мы получили дополнительное место под вот такой вместительный шкаф. Заложив здесь проем, мы получили, что вход на кухню у нас начинается из коридора. То есть ты заходишь, тебе здесь комфортно разворачиваться, комфортно заходить. Нет никаких конфликтующих дверей, которые могли оказаться в том тамбуре. Плюс ко всему, в этой конфигурации у вас визуально весь эстетический внешний вид коридора выглядит вот таким образом, в отличие от того, как это запланировал застройщик. Сейчас мы находимся в детской комнате. Данное помещение от застройщика было длинное, вытянутой формой. Что мы сделали? Мы ее сделали более квадратной, более правильной формы, за счет чего сформировали здесь капитальную стенку под гардеробное помещение в этой комнате. С этой стороны у нас расположится диван. У дивана есть с правой и с левой стороны прикроватное освещение. Напротив дивана у нас здесь будет зона телевизора. В зоне окна мы выстроили стенку из гипсокартона. Закрыли радиатор отопления, сделали решетку. Решетка у нас выполнена на заказ. Здесь у нас будет полноценная рабочая зона с естественным освещением. Также над этой зоной в гипсокартоне мы расположили споты. В оставшейся зоне мы сделали светодиодное линейное освещение на профиле Flexi, которое у нас переходит на стену. Мы отфрезеровали рейки и заложили туда также светодиодную подсветку. Потолок в этом помещении у нас комбинированный, часть это гипсокартон, здесь у нас натяжной, в натяжном у нас такие же сделаны споты, как и гипсокартон. Как и на многих объектах, эти светильники не предназначены были под натяжной потолок. Кольца на объект изготавливаются специально для этого объекта. Сейчас мы находимся в ванной комнате. В ванной комнате здесь тоже конфигурация непростая. Была задача разместить все необходимые принадлежности и сантехническое оборудование в этой ванне. В ванной много углов. Значит, что мы здесь сделали? Мы выстраивали вот эту стенку для того, чтобы можно было разместить именно вот таким образом в ванну. Чтобы она встала от стены до стены и никаких там уголочков и всего прочего не было. То есть плитка здесь установлена на ванну. Дальше эта стенка у нас служит основанием под смеситель и душ, верхний и душевую лейку. За этой стеной у нас находится коммуникации инженерка от застройщика, то есть канализационные стойки и стойки горячего и холодного водоснабжения. В этом участке мы планировали сделать по проекту дверку, но в процессе уже, когда ремонт походил, к финишу заказчики решили здесь сделать полки открытого типа. Часть стен у нас в ванне значит, выложена кафелем, часть стен у нас сделана именно покраской. На уровень полутора метров у нас идет кафель, выше у нас уже идет непосредственно сама покраска. На полу у нас тоже уложен кафель, сделан теплый пол. За этой стеной, которую мы также выстраивали, идут все инженерные коммуникации. То есть вся сантехническая разводка у нас спрятана за этой стенкой вот в этом участке. Дальше по ванне мы выстраивали вот этот короб. Для чего? Тут участок вентиляционной шахты, которую мы не могли долбить. А у нас в этой зоне расположена стиральная машинка чтобы нам все коммуникации провести к стиральной машинке соответственно мы возводили полностью гипсокартон вот эти фальш стены в этой зоне это все возведено специально из гипсокартона для того чтобы проложить все коммуникации в этом помещении здесь а, у нас от застройщика это у нас торец дома располагалось а, сверху кто знает радиатор он был вот до сюда мы его демонтировали поставили просто заглушки и краны закрыли сейчас здесь мы сделали вот такое мебельное решение, фрезеровка фасадов. Это мы выполняли своими силами уже непосредственно на заказ на этот объект. Я уже не раз говорил, что мебель сейчас мы делаем сами полностью, кухни, детские, кровати и все прочее. И это позволяет нам делать соответствие полное дизайн-проекту, как мы изначально задумывали. Что цвет, что фактуру. В этом участке у нас расположилось... Тумба тумба у нас в этом участке напольная, в точности как в дизайн проекте нижний шкаф это большой выкатной ящик на доводчиках, цвет фасадов я даже не знаю как он называется, но я уверен что он соответствует нашему проекту. Сверху у нас тоже выкатушка, но уже более маленького размера за счет того, что внутри под выкатушкой стоит у нас сифон раковина встроенная, сверху смеситель, это у нас Ханс Гроя, здесь у нас инсталляция ТЦ и непосредственно сама чаша унитаза, фасад фрезерованный, специально под этот объект, в общей стилистике, в зоне стиральной машинки у нас также собраны вот такие консоли, тоже фрезеровка фасадов и